Привет! В одном из прошлых выпусков я показывал, как хранить монеты и вот такой вот замечательный альбом, который мы разыграем прямо сейчас, в конце этого видео. Также я разыграю вот такую монету, покрытую золотом, это 10 гривен. Довольно красивая, интересная монетка. Так что досмотрите да, до конца, там будет розыгрыш среди тех, кто оставлял комментарии под этими видеороликами. А в этом выпуске я покажу вам магазин монет в Харькове. Действительно, первый раз я попал в этот магазин. Довольно широкий выбор ассортимент продукции. Если интересно, где в Харькове можно покупать монеты, посмотрите этот выпуск и все узнаете. Я проводил голосование в сообществе в YouTube, какую монетку мне разыграть на 50 тысяч подписчиков, сделать конкурс. Это такие варианты, есть: 50, гривна 95 года, или вот такая монета из серебра, которая тоже у меня есть рубль 1897 года и думаю по вашим комментариям мы определяли, что именно я разыграть, но давайте сделаем так что победитель выберет на выбор что он хочет, какую монету скоро этот выпуск у нас уже выйдет так что дождитесь а пока смотрите этот выпуск, поехали ребята, я на героев труда Харьков, здесь мне посоветовали зайти в магазин а монет и аксессуаров к монетам посмотрите, уже витрина мне нравится сейчас я покажу, как же там внутри, посмотрите, какие у нас монетки, ордена просто очень безумно красиво давайте заходить вот такой вот уголок вот, здравствуйте, меня Алексей зовут здравствуйте, Сергей, да, Сергей. вы заведуете, да, этим всем красивым да. местом монетным у вас рабочий процесс, я вижу, идет перебор, да? Заказы, заказы. Ух ты! Первый раз в вашем магазине. Я вот посоветовала несколько друзей. С чего начать? Есть тут тема монет Украины у вас? Есть. Ага, Подкажите, пожалуйста. Вот Ух ты! Эти чудненькие листы. Это это немецкие какие-то, да? Или... Листы немецкие. Ага. Да. У меня тоже так хранятся. Юбилейка, да? Я вижу у вас да, есть. Ух ты! Юбилейка, вся, убилейка, вся Прямо по разновидностям, да, здесь у Без вас? А это просто по, по... видам. По видам. Ага, да. А что самое интересное? Прям из монет Украины есть. Редкая, прям один шаг, например. Или 50 шагов. Из, обиходки, да. нет. из сейчас, пробных монет. Ну, бывают часто разные такие. Ага, какие-то редкие, да? Да, есть Россия, такая, двухсторонние угу. орлы. Да, я, честно сказать. Ну, порсию давайте покажем. Да, ну мне немножко не моя тема. Вот, я. Ну, и, кстати, юбилейный сейчас так. Как вы сейчас чувствуете? Есть ли спад по монетам Украины по юбилейным? Вот прямо сейчас вот. Или наоборот подъем какой-то к Новому да, году? Стандартно. А, стандартно, да? А чем вообще люди интересуются? Вот я пока обзоры на юбилейные монеты не делаю. Uh -huh. а, ну, возможно, будут делать. Ну, больше Украина, конечно. Украина, а чем именно? Какие Украина, монеты? Украина, царская Россия. Боны украинские. Боны российские. Uh -huh. А украинские монеты? Какая самая... Продаваемая монета Украины. Ну, на сегодняшний день передовая. Блин, я, кстати, ее даже и не была. Еще надо. А какая цена сейчас? 180 гривен. 180 гривен. Она вот такая цветная, шикарная монетка. Класс. О, можно, конечно. Некоторых в банках пытаются заказать. Я, честно, ну, сказать, уже давно попой. бросил да. это дело. Заказы. Передавай. Ну, актуальная тема. Я так понял, эта тема сейчас многими странами да, как-то да. подсвечивается. И в России вышла монета, да, да, такая, посвященная докторам. Да. Да, у нас, ага. А что еще после на втором месте, что сейчас интересно? Из юбилейки. Вижу, серебро, я вижу, есть. Вот. А вот мы видим там дальше Перегузня, да, да. Орлан, Морена. Цветочки, да. Я вот на своем канале говорю, что в основном покупают те, кому просто нравится визуально. Так девушкам дарят на подарки. Это есть правда? разные коллекционеры. Есть коллекционеры, а есть люди, которые берут на подарки. Ага. Коллекционер берет все, что он собирает, ему уже деваться некуда. Его тематика. Дешево, а да, надо собрать эту всю Украину. Ну, на подарки тоже ж разные темы. А по какой цене сейчас вот наш шейф 20 лет денежный решил? 350 ну она подорожала сейчас да, или как подорожала ага, интересный что тут еще внизу у этой монет я недавно показывал как хранят монеты и говорил что некоторые продаются в запайках да, и вот как раз пример монет СССР в запайке у меня к сожалению как раз для канала не было возможности но ну, не было возможности показать вот такую запайку СССР монет а насколько она вообще безопасна То есть вот это главное, вот. Главное, поменьше света. Поменьше света, влажности поменьше, Но да? Влажность не, не, не пугает. То есть не проникает да. туда? Нет. Ага, и какие-то даже наборы там в зале есть. Семок лучей солнца чуть не было. И будет храниться он мне там, поскольку по 40 лет. Штемпель на блеске, да? да? Идеальный. Украинские в запайках есть у вас такие? Ну, первые только. Это карбованцы? Да. Ага. Украинские, угу, угу. Это, это, это, это что такое? Это Серебряная или это медаль просто это медаль, да. ага, медали вообще медали кто-то спрашивает мне такая Мало. тема непонятная так на подарки угу. а золотые они где у вас в следующем ряду золото говоря у меня 4, золотые 4, были 4. совсем маленькие вот такие но они такие крошки совсем сколько там по 0 1, по грамму совсем ну. Конечно, мне больше нравится со вставками, да, вот серебро с золотыми вставками колоссально красиво выглядят, вот эти медали, класс, вот это да, ну приятно посмотреть, вижу, что и пластины даже есть у вас, их не так часто можно встретить на аукционах, у вас прям тут их несколько видов, они с сертификатами же да. идут, то есть вот такая грина старого образца, двушка старых, ну Тут еще не, сам, не самый первый старый, там где по центру, а там где сбоку уже 2004 год. Конечно, немножко не так видно в зеркале, в, в, в свете. Класс. Что еще можно показать нашим зрителям? Если вдруг они хотят прийти за кто на Салтовке, можно купить альбомчики. Он. Альбомов 150 видов есть разные. Судя по листам. А вот я, например, хочу себе лист в коллекционер с обиходкой. Есть у вас отдельные листы? Пока что только в альбомах под заказ. В альбомах можно достать, да? Угу. И продать мне. Ну, новый лист будет 250 гривен. А с, как, с чем там, с разновидностями или с новыми, которые там 18 лет? Да, с ага, да. Часто спрашивают люди, что нужно под разновидности, потому что в альбоме место есть, а листа тю. Есть листы просто с ячейками по размерам и все. И коллекционер или да, нет? Да, да. А есть сейчас показать или далеко? Нет, заказывать. А, заказывать. Да. пошел что у тебя да, лично я бы. Дорогие. Нужно под конкретные. А вот я вижу коллекционер альбомы. Да, памятные да. что такое 65? 650. Это папка. Это пустая папка. А папка без листов, да? да? Это тон. А, это которые юбилейные получается. И а. Есть. а, памятные почем альбом такой? А, 1250 украинский. С листа. 1250 с листами. Mm. Очень хорошая цена, мне кажется, можно приехать сюда. И в интернете выставляете... Угу, супер класс. Это Альбомы. И Украина. Это что за листы? Альбомы это под жетоны, под гетьманы, да? Да. Таких я... Очень много. Есть и под все... ага. под Украину, А открытого нет, показать по... такого? Нет. Это я вижу, нет. что он так, там там запакован. Что непонятно, как он Наверное, я показывал. У меня Гетьман как раз лежат, но только без коробки, без вот такой. Таких вот около тридцати видов есть. А это вы делаете или кто-то другой производитель? Да, Класс, вот такая вот такая плотная прямо картоночка, супер вообще. А это что такое, вот такие малютки? Это для открыток. балки. Еще кто собирает открытки да. или, или немецкий легштурм, да, или как да. они да. Ага. Ну, давно не брали, судя по пыли, давно не брали <laughs> эти открытки. Что-то не пользуется спросом сейчас. Ага. супер, супер. Что-то еще можно показать? Самое интересное. Неразрезанные листы. Уявляйте рамочка Катология. под неразрезанные листы. Каталоги. Вот они, да. Максим Загреба. С автографами у вас или без? Надо Максимом попросить. Чтобы он... Он нам автографы да. делают каждый раз. Как они разбираются? Да, популярно. Ага. И тк, вижу, тоже есть каталоги. Да. Ну, все возможные, все, что связано с коллекционированием. Ага, слушайте, Семья, вообще. Ух ты! И для вот я вижу, это для патины есть какие-то. И патины, и позолоты и консервации, и для отмывания это у нас эти, серебра и чего угодно. И всякие-всякие холдеры. А почему у вас холдеры вот эти черные? почти 4 грин Вот это самый бюджетный дешевый способ хранения монеты это холдеры. У нас, друзья. И можно легко заменять и тратить. А квадрокапсула есть у вас? Да, 25 гривен. А с какими там? С резиновым или там внутри резиночка поролоновая? Ну, медские легкие. Какие-то небольшие вот я вижу альбомы. Эти Как это? Годовые. Лупы. Это что-то бонусное. Ремешки. Ну, класс. Что еще? Что еще интересно есть у вас в магазине все показали да, все. это ж, как называется тематика когда собирают машины есть какое-то название это когда коллекционируют автомобили вот такие но ну, это это же какие-то современные да это они да. не, не, не коллекционные прям не старинные. а это что за штучка витрины а витрины для орденов, орденов да. монет. листы под монету можно размещать круто Круто, Ребята, если вам эта тема интересна, хотите зайти в магазин, гляньте, у нас он ждет много всего здесь. Like. Давайте переходить к розыгрышу наших подарков. Итак, у нас два подарка. В Первый это отличный альбом для хранения монет, который вы собираете под себя. Я его вам отправлю, он уже готов. В этом ролике можно его посмотреть. И... Задание для участия было очень простое. Необходимо было просто написать комментарий и быть подписчиком канала. Как нам это определить победителя? Значит, мы берем ссылочку на этот видеоролик и заходим в сервис Лиза on Air, куда вставляем данный, данную ссылку. У нас 600 комментариев. Мы выбираем среди комментаторов и проверка подписки. Да? Проверка подписки. Кстати, видите, можем среди авторов, среди комментариев это, это, это делать. То есть, либо. В данном случае, чем больше комментариев вы написали, тем больше ваши шансы, а если среди авторов, то один комментарий. Ну, кстати, как вы думаете, стоит ли выбирать среди авторов и только один комментарий от человека учитывать или среди комментариев? Напишите мне, пожалуйста, здесь, под видео, как думаете, в следующих конкурсах и на конкурс на 50 тысяч, как мне провести только среди авторов или чем больше вы можете написать комментариев, тем выше ваши шанс, шансы. Здесь мы проведем среди комментариев, а дальше уже посмотрим, на ваши ответы вот и э, проверка подписки обязательно и нажимаем мне повезет и сейчас у нас определится победитель данного конкурса кто возможно кто написал больше комментариев или тот кому прямо вот сейчас удача сегодняшним днем улыбнется даже если он написал всего лишь один какой-нибудь маленький комментарий но главное чтобы человек был подписан на канал э, это основное условие друзья делитесь моим канарем ну что ж у нас есть Андрей, написал комментарий, участвую, он подписан на канал, я поздравляю, Андрей, ты получаешь этот альбом, пожалуйста, свяжись со мной через телеграм, чтобы я отправил тебе этот альбом по Украине бесплатно. Дальше, следующий, следующий, обязательно подписывайтесь на Вара Аукционный дом, чтобы ребят поддержать, и для всех подписчиков моих там скидочка до 10 декабря. Дальше у нас следующий подарок, у нас замечательный, замечательная монета, покрытая золотом. Для, эт... для получения этой монетки необходимо было просто написать «Привет от фартового коллекционера» под видео «Лавки удовольствий». Видео закреплено в первом комментарии. Давайте перейдем на этот видеоролик. Там... Так, и... Поделиться мы копируем этот видеоролик. Также э, вставляем. Также здесь закрываем э, вставляем в Лиза on Air. Но я на самом деле думаю, что так как канал не мой, мы проводим с канала э, лавки. «А Удовольствие могут быть возникнуть проблемы. Ну, давайте попробуем. Э, у нас. Э, да, мы не сможем проверить по подписке, потому что не наш канал. Ну, давайте среди комментариев мне повезет. Да, пишет, что канал не мой и не в нет возможности такой вот сделать розыгрыш мы воспользуемся какой-то с каким-то случайным рандомайзером вот первый и в гугле как который я нашел здесь мы также вставляем вот эту ссылочку на видеоролик под которым люди писали привет от фортового коррекционера вот важная фраза которую люди должны были написать вот так и если эта фраза написана то человек получит вот эту монетку покрытую золотом. Ну что ж, э так, правильно же я нужную ссылку вставил, давайте проверим. Да, коллекция Фарфора. То есть у нас все верно. Ну что ж, всем удачи. Спасибо, что смотрите в Инстаграм. Прямо сейчас прямая трансляция Инстаграма у нас идет. Нажимаем рандомизировать, определить. Привет от фартового коллекционера. Ну что ж, Руслан, Руслан, я поздравляю тебя, я сейчас сделаю. Ты получаешь... Получаешь подарок, привет от фартового коллекционера. Ну, Вот такие победители, друзья, у нас определились. Будут еще конкурсы в будущем, не расстраивайтесь. Вот такие подарки мы планируем разыграть.